Привет, с вами на связи команда Surferner. В этом видео я покажу, как применить промокод на 500 рублей в бизнес-игре работа. Мы запустили совместную акцию, по условиям которой каждый участник может получить в подарок промокод номиналом 500 рублей на рекламу в Surferner. Найти вы это можете в разделе «Бонусы от партнеров. И для того, чтобы получить этот промокод, необходимо активировать уровень 1 в бизнес-игре не работа. Здесь у вас еще будет ссылка, чтобы изучить более подробную информацию по акции. Сейчас она находится в новостях. Вот эта ссылка. Здесь описаны правила и условия, как применить этот промокод. Правила использования промокода таковы. Вам нужно зарегистрироваться в Surferner по этой ссылке или войти в свой аккаунт, если вы уже зарегистрированы в Surferner. Далее перейти в раздел пополнения рекламного баланса». Сейчас я это покажу, как сделать. Активировать промокод. И в течение 24 часов после активации промокода нужно пополнить рекламный баланс на любую сумму. И вы получите бонус плюс 30% от суммы пополнения, но не больше 500 рублей. То есть сумма номинала промокода. Например, если вы пополните баланс на 1000 рублей, то получите бонус 30% от суммы пополнения, а 1000 рублей равно 300 рублей. Для того, чтобы получить максимальный бонус в 500 рублей, вам необходимо пополнить рекламный баланс на сумму 1667 рублей. Данный промокод действует только на одно пополнение рекламного баланса. То есть, если вы захотите сначала пополнить на 200 рублей то вы получите 30% от 200 рублей. Понимаете, да? То есть, и потом вы захотите пополнить, например, на 1700 рублей, уже все, промокод действовать не будет. Поэтому, если хотите получить максимальный бонус в размере 500 рублей, вам необходимо пополнить рекламный баланс на сумму 1667 рублей. Давайте я сейчас покажу, как получить промокод, активировать его и получить максимальную сумму 500 рублей. Для этого заходим в личный кабинет «Не работа». Открываем раздел «Финансы», нажимаем «Пополнить». Выбираем способ оплаты и пополняем баланс. Баланс успешно пополнен. Вот он у нас, 500 рублей. Нажимаем «Купить пакет». Подтверждаете покупку? Да. Все, пакет активирован. Переходим в раздел «Бонусы от партнеров». Нажимаем кнопку «Получить промокод» на 500 рублей. Скорее всего, она должна будет у вас быть вот здесь. Нажимаем «Получить промокод». Все, промокод есть. Копируем его. Здесь вот кнопочка подробнее. Можете как раз-таки и узнать условия акции более подробные. Итак, заходим в лишний кабинет Surferner. Нажимаем пополнить. Активировать промокод. Вводим промокод и нажимаем применить. Промокод успешно активирован и здесь написана та же самая инструкция, которая поможет вам понять, как использовать этот промокод. Итак, далее идем пополнять рекламный баланс. Нажимаем пополнить. Выбираем способ оплаты любой. Я выберу банковские карты. Вводим 1667 рублей. Нажимаем перейти к оплате. Вводим данные и совершаем платеж. Оплата успешно завершена и рекламный баланс пополнен с полным бонусом. Давайте зайдем в историю и посмотрим транзакции. 1667 рублей пополнения рекламного баланса и плюс 500 рублей зачисления по промокоду. Все, теперь можно выбирать любой тип рекламы и продвигать проект «Неработа», получать бизнес-партнеров в свою команду. Желаем вам успехов и отличных доходов.